Сейчас, в данный момент, сегодня 13 декабря, выносится, разламываются общага. Мы еще судимся. Вот машина, газ плиты. Да, снята вот батарея, я ее вижу. Вот она белая круглая, ты прекрасно знаешь, это моя батарея. Вот сейчас эти крадуны. Полиция заставляет их разгружать, чтобы, видимо, описать. Найти, где чье, что вытащили. Вплоть до дверей вытаскивают. Вот до дверей. Вот мои трубы круглые или диваны, если вы помните. Вот они беленькие посередине стоят. Просто выломали их. Они вытаскивают с машины все. Варюги, бля, хамуха. Извиняюсь. Вот полиция все описывает. Все это происходит вечером, в темноте. Режут батареи. Взломали комнату. Администрация нам не предоставила. У нас идет сейчас процесс по этому делу. Сейчас мы пойдем посмотрим, что происходит. Администрация нам не предоставила ни угла, ни ключей. Пытались нам дать в соседнем общежитии под номером энергетиков 16. Зашли туда... На мать многодетную с тремя детьми дают шесть квадратов. Все разломано. Шесть квадратов, то понятно, нету нету даже туалета. Под замком туалет душевая, как хотите. Вот шесть квадратов на четверых. Девушка, Вероника, сколько у вас детей, сколько у вас прописано в комнате? Прописано у нас получается пять человек. Проживаю я с двумя несовершеннолетними детьми, я мать одиночка. И, и мать инвалид и... и мать инвалид. Пойдем покажем, что они сделали с вашей квартирой, посмотрим. Они пытались нам... Все, отключили холодильник, где стоял? Вот, вот, вот здесь стоял холодильник, а вырвато. Сколько, сколько деток у тебя? Двое детей несовершеннолетних. Мама Мама -инвалид. Мама инвалид. Пожалуйста, что администрация вам говорит? Администрация нам предложила комнату, две комнаты в разных э, краях, в разных кварталах. В разных районах да. с малолетними детьми. Одни должны там жить, малолетние здесь. Ясно, все понятно. Молодец, Шишикин. Браво тебе. Умница. Вам бы здесь пожить. Мы бы посмотрели на вас. Что вы делаете с нами, что вы творите. Мать многодетная. Еще у нас есть семья инвалиды. Инвалид по-моему, первой или второй группы. Вот наш этаж. Это квартира моей сестры. За нее уже мы обращались в полицию. Николай Зеленский резал здесь батареи. Его, у него вот, скоро будет суд за это. Вот моя, 23-я. Здесь я прописан. Вот этих банок здесь не было. Это уже воры сами сюда принесли, собрали. Видать, награбленные со, со всего. Квартира была замкнута. Батареи срезаны, срезаны, просто отломаны, не срезаны, а просто выломаны. Шатали батарею, выломали, сняли на металл. За эту комнату мы судимся. Она должна быть либо была опечатана, либо что, ну, замок взломан, трогать не буду. Вот видите, язычки торчат. Это моя комната, где я прописан. Это, видать, закрыто. Ну, за нее уже было у нас. И полицию вызывали, все разломано, развалено. Вытащили газплиты, снимают весь металл, режут. В общем, ни жилья нам не предоставили, ни угла. Вот эта женщина. Вот это третий, третий. Так, Вероника, где твоя комната? На втором этаже? Пойдем на второй этаж. Наши взломаны, батареи все вырезаны, сломаны. Вернее, Вандальский, вырванный. Граникина комната комната полностью мебелированная была. Это многодетная мама, у нее мама инвалид. Они прописаны и проживают. Вот. Когда поменяли замок у Вероника? Вот субботу. субботу новый замок, поставили личинку. Вот все выломано. Так не трогай. Пусть а ну, Вот это они взломали. 15-я квартира. Вот здесь все вырвато. Выломано. Вероника, где что стояло? Вот здесь что было у тебя? Диван, кресло это я забрала. Ага. Вот, холодильник что? В они меня забрали. Что забрали? Паковку, машинку швейную, принтер забрали, вещи детские забрали. И срезы вырвали батареи. И вырвали батареи. Вот вырваны батареи. Понесу, Кронштейны вот висят, батарей нету. Так, холодильник где твой стоял? Холодильник на кухне. Они вытащили из кухни холодильник. Мы прописаны здесь, живем. До сих пор идут суды, процессы. Все время откладывают, жилье не предоставляет администрация. Все время не приходит на суд, Избегают суды, отписки. Вот, вырваты тоже батареи. А мы здесь проживаем. Мы здесь живем. Нас просто... На выживание. вот воду, свет, газ. Идет опознание вещей. Вероника вот нашла свои вещи, вот которые она. выносили. Это, это ее... тоже все мое. Твое, Вероника? Да, вот это все мое. Это твое, вот наше. Это соседская дверь. Это с комнаты у тебя, да? И куртки лежали в комнате на духовке. Батареи круглые, белые. Это срезано в квартире 23. Я прописан там. Мама моя прописана. Ребенок. Пожалуйста, вот так вот. Холодильник. Вероника, холодильник твой? Холодильник мой. Холодильник твой, ясно. Так, это тоже твое? Обувь сыну покупала. Принтер, да? Я покупала принтер. Видео занималась у меня дома. У нас идут суды. Все квартиры эти закрыты. Мы судимся. Вы нас обокрали. Наши вещи там все. Нас, нам администрация не, нам администрация не предоставила жилье. Мы, у нас идут суды. Нас не выселили отсюда, Анна. Понимаешь, мы здесь живем. А вы вытащили это все. Я покажу, что у тебя снято в твоей комнате. Да, снята. вот батарея, я ее Слышь, вижу. Вот она белая круглая, слушай, ты, ты можешь... прекрасно знаешь, это ты... моя батарея.